Даже здесь, ребята, лосик стоит, прикиньте, возле дерева, возле осинки. Смотрите точно, друзья. Вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, Айда. вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, вот, ты на меня не кинешься сейчас передними лапками. А, лосер? А. Ты откуда, друг? Дай вот тебя вот так. Потрогаю. Дай? Ты чё, братан? Откуда ты пришел? Ой, братишка. Ты чё такой? А, друган. Ой, блядь. Ты ч? Лосяра, бедный, а у него, блядь, еще и ошейник, друзья, ба на рот, давай снимем, а, друг, давай снимем ошейник, чтобы ты свалил, ну-ка, стой, айда, айда, айда, лосик, лосик, лосик, айда помогу, айда я тебе помогу, ну ты че, лося, лося, лося, лося, лося, фишерман-хунтер на лося наткнулся. Я хуею, блядь. Вот это я за утками съездил посмотреть. Айда, айда сюда. Лося, лося, лося. Беднязка, ты откуда вы такой? Ну айда сюда, дай поглазу, не бойся. Лося, лося, лося, лося. Лося. Лосенька. Айда сюда, лося. Давай подписчиков соберем, а. Лося, но как такому лосю подписчики мне нужны, а. Друзья. Я хуею, блядь. Ехал по такой дороге, блядь. А вы, подписчики, не хотите подписываться. Лося, давай, скажи что-нибудь. Ты по-своему-то умеешь? Как еще? Лось, а, Лося, ты меня не лягнешь? Это ты вот так грызешь, да, все? А, товарищ, вкусненько, да? Бедный. Обалдеть, да? Обалдеть, друзья. Сука блять какой-то, на еще одел А он пастух едет Нихуя себе лосяра Ты откуда вот такой, а? Лося, лося, лося, лося Ну все, друзья, короче, сваливаем отсюда. Сейчас, походу, хозяин придет. Охуеть, уже дожились, блядь. У лосей хозяева есть. Бедный ты, блядь. Я б тебе сейчас ношей никто снял. А? Лося. Лося, лося, лося, лося. Ёб твою мать. Я хуею, блядь. Лося, лося, лося, лося. Ну все, давай, пока. Все, давайте, друзья мои. Обычная прогулка, хули. С лосями, блядь, с утками нахуй, с лебедями.